Слышу, я звенит звеница, С Рейджал желтеющих ветвей. Здравствуй, маленькая птица, Весница осенней. Дней. хоть грозит она не Насте, Хо зимы он пророк, Дышит благодатным счастьем, Твой веселый голосок, Песенки твоей приветной, Слух пленен при уже леной, а лишь природы безответной, равнодушной игрой Иль беспечно распевает, И в тебе охота жить Та, что людям помогает Смерти же переносить Слышу я звенит синица Средь Здравствуй, маленькая птица Весница осенних дней Подгрозит она не на стен, он на пророк дышит благодатным счастьем твой веселый голосок.